добрый день друзья 10 октября 2019 года аллея павловни как она сейчас выглядит давайте посмотрим на результаты 2019 года по посадке пойдемте ну что ж первое дерево первый столбик вот так она сейчас выглядит то есть листики опали В принципе, погода среагировала на погоду. Пойдемте к следующему. Следующие листики не опали, но потемнели и засохли. Вот такая вот она сейчас. Пойдемте к следующей. Кровы там Так, Следующая у нас в каком состоянии. Я планирую ее замульчировать, не знаю, успею в этом, в этом году или нет, ну, в следующем точно. Идем к следующей. Следующая вот такая. Следующая идем. то я здесь ее не вижу. А, это та, которая была поломана, и два пошли в стороны. вот они два пошли в стороны разных, вот такая вот она сейчас, живая, Так здесь у нас что, здесь так вот, в принципе она вся похожа, я зафиксирую ее состояние сейчас. Здесь она маленькая какая-то была изначально. Так вот Дальше. Здесь она побольше. Так. Дальше. Здесь у нас что? Здесь она почему-то на бок. Но это не страшно. Дальше. Чехол. Здесь все сбросило, один сторон. здесь вот так вот трава, трава зеленая, полудня черная. Вот здесь, который под деревом, яблони Листья сбросил в таком состоянии сейчас, давайте посмотрим те, которые сажали позже. Так, вот она такая. Идем дальше. Я тоже листики сбросила. И стоит. Здесь тоже листики умерли здесь выходим на угол вот такой тоненький стебелечек И здесь ворот здесь она вот такая вот но эти ребята я помню были у меня с мощной корневой системой поэтому наблюдайте на будущий год что будет Здесь вот в таком состоянии. В принципе одинаково все выглядят вот Здесь какие листья сбросили, какие, в принципе, можно сказать, что сбросили. Вот здесь все сброшено. И последнее вот с листиками, ну, тоже творческое. Ну так. Вот такие результаты на этот год, 2019 по аллее Павловне, Я называю эту серию видео про аллеи Павловни, так-то еще в других местах я сажал, снимал. Там, в принципе, ситуация похожая. Везде одинаковая. Высота имеется в виду деревьев. На этом все. Пока. Забыл добавить Многие меня спрашивают в комментариях под различным видео про павловню о том, что планирую ли я укрывать ее на зиму. Вот павловня, которая здесь сейчас растет в аллее вот вы видели, да, вот ее состояние. Вот в таком состоянии она уйдет и в зиму. Я ее не укрывать, ничего с ней делать не буду. Поэтому это эксперимент. Мы ее акклиматизируем, поэтому она останется как есть. Единственное, что возможно, я ее только если успею, замульчирую в этом году. Но это особого эффекта утепления, как такового, наверное, не даст. Поэтому небольшое дополнение к этому видео.